Всем европейского футбола, дорогие друзья, с вами «ФИФА Прогноз». Продолжаем играть в чемпионат Европы по футболу 2020-2021 году. Как обычно, в студии Роман Принцков и Игорь Белоногов. Игорь, Доровки. Привет. не виделись, уже успели соскучиться и по тебе, и по футболу. Кем сегодня играем, что за матч, что за люди там будут гонять вот этот вот круглый предмет? Ага. Да. Ну, сегодня у нас группа смерти, чемпионат Европы, Португалия против э, команд Германии. Вот, немцы уже первую игру свою. — Слили. — Слили, да. — Против французов 1-0 сыграли, португальцы 3-0 обыграли венгру. — Ну, венгры — это самые бедняжки, по-моему, это этого от Европы. Посмотрим. — Ну, у них нет этого их талисмана-вратаря. — А, в триконах, который да. был, да-да-да. Ну, ему уже, по-моему, лет 85, так что mm. без него приходится обходиться. — Ну, Мюллер еще на поле. — Тоже его. — Да. Вот, давай по коэффициентам смотреть, потому что матч очень интересный. Матч будет против чемпиона мира 2014 года, против действующих чемпионов Европы. И Ой. по коэффициентам максимально равно практически. На Португалию на победу от 3.26 до, до 3.35. На Германию 2.36, 2.30, 2.29 даже. есть ничья тоже вот рядом с коэффициентом на победу Португалии. От 3.36 до 345. Почему так, если Португалия выиграла свой матч и пофигу, что против э, венгров играли из пенальти там, э, Криштиану Роналдо отличился? А немцы слили французам, но вот... Ну, может, поэтому. Им, немцам больше надо, а все-таки матч с венграми, это не показательный момент. Ну, стоит вспомнить еще 2016 год, чемпионат Европы. Там же Португалия, по-моему, как раз-таки с третьего места вообще вышла. Ну, да, они там отскакивали, собственно, весь турнир и так вот отскакивали до чемпионства. Угу. Ну, посмотрим, как в этот раз будет. но ну, очевидно, что немцы, они все-таки больше фавориты, коэффициенты это подтверждают. Ну, так, вдобавок, что... они играют дома, по-моему. Да, да, -да, -да, да. Дома, но номинально в гостях. Ладно, Германия-Португалия. Португалия-Германия, кому как удобно. Второй тур. Чемпионат Европы по футболу. Группа F. Поехали. Так, ну понеслась. Германия в белом. Португалия в красном. Но косить мы сегодня будем по-страшному, потому что на острее Германии вот этот молодой человек, Тима Вернер которого так. роняют сразу же, но ну, это, наверное, желтая карточка Кочет его пока что, ну да, скорее, ну да Вторая Сразу белка. же, сразу же Ну там было на желтой, конечно Так, ну что, штрафной Тони Кросс, он же штатный исполнитель там Да, Да. да, да ну тоже. вот с французами у него, конечно, не перло Абсолютно Сейчас попрет Сейчас попрет, и Эх Далековато был, конечно Вернер Ой! О. Сейчас отскок бы, конечно. Ну и опять не попадает. О. Сейчас бы за 10 минут два одинаковых пола. И Оба. в начинстве оставаться. Хаверц! Ну, Кай может делать такое. Ну да. 1-0. Хаверц открывает счет на десятой минуте. Кстати, в матче с Бельгией первый гол забил Лукаку. Причем практически точно так же, как и у нас было. Там оставался просто один. Там как раз был Семенов. Ну, здесь кто-то вот. Пепе, возможно. Так, И мех. И разящая. Ой-ой-ой-ой. Ну, тут хорошая атака. Обменялись. Бернарду, Бернарду Силва. Ту -ту -ту -ту -ту. Все дела. Один-один. Спустя пять минут залетает ответ, не горешке. уля хм. ля уля ля, -ля, -ля. что делают-то? Что делают-то, а? Что делают? Эх, не успел свою ногу вытащить. А Дубль. Бернарду Силва. Уверен, там же этих сил дофига. Н Верно. Это не бразильская, все-таки у них там поболее. Но в любом случае быстро Португалия сумела отыграться, вперед выйти даже. Сейчас нужно отобороняться. Хаверс но Ну, это, конечно, не гол Шика. А Ой, гнабри! Оффсайд. Так, повезло. Ну, хороший розыгрыш получился. Вернер Каждый раз так буду орать. Ну, давай, родной! А это неправильно верно? А что это такое? Под конец первого тайма. 2-2. Бракованный Верно, мне это не нравится. Знаю то, что на этом чемпионате почему-то очень много команд играют в закрытый футбол. Но это не относится к сборной России, потому что они играют в. А как это цензурно-то сказать? В медленный футбол. Вот. Энергосберегающий. Да, и это не относится к сборным Нидерландов и Украины. Потому что те-то играют, наоборот, в максимально атакующий футбол. Ну и к Италии тоже это не относится, судя по всему. 6-0 за две игры. Ну, самый лучший матч пока что это Нидерланды-Украина. Безусловно. Да, но этот лучший матч, первый тайм у него заканчивается. Счет 2-2, по ударам равное, по ударам створ тоже равное, по владению равное. Максимально равная игра, короче. Только точность ударов у нее. Ну бьешь ты 100%. Чаще. Ну да. Ну и один раз в сайде побывал. Ну у тебя уже трехголовных было. Что ж, ладно, поехали смотреть второй тайм. Mm -hmm. Решил в атаку пойти. Mm -hmm. Да. Прям максимально атаку. Ну-ка, верно, что делает-то, а? Погрызается. продолжают видите конечно ну, там Феликс конечно такой маленький щупленький и тех <плес> ой вау Феликс вот это конечно маленький техничный что <плес> Но... это <плес> давай три два Португалия выходит вперед ой ля, ля давай, ну, что ты там будешь делать, Роналду, ой, пошел он отсюда. Опять стукают. Я понял, что я буду делать, какая у меня тактика. Ну, ну, и вот так. Ой, хороший. О, угловой. Вот, пожалуйста. Круто. Сейчас еще и забьешь сразу. Ну-ка. Ну-ка. Ну, ну. это было рядом. Это было рядом. с третьего места, что вы хотите выйти? Нуэр! No нет! Все. 4-2. В последних 2. секундочках. 4-2. Ждал, ну, как нырнул? Ты хотел повторить гол Шика? Ну а почему бы нет? А, Что это было? О, забыть бы это все. Ну, ему хотя бы домой не поехать, наверное. Ну да. Что ж, 4-2. Сборная Португалии обыгрывает дома в гостях сборную Германии, которая в гостях дома. Статистика. Ну, чуть-чуть подросла стата в ну, пользу португальцев. Чуть-чуть. Неплохо. Сколько отбирали прочее. А где вот удары? Вот сколько ударов было вот именно у Вернера? Раз, два... А, не Два. Три. Четыре. Пять. Половина всех ударов, а голов один. Ну, ну э, в этом есть... А, нет, подожди, мы же... Или мы эти считали? А, нет, это удары створ. Может, ударов створ-то больше. Вот один, ну ладно. В общем, как-то так, 4-2, Германия... Одерж... Ой, Германия одерживает поражение, очередное uh -huh. на чемпионате Европы. Ну что, скажи, насколько этот счет реален? то, что 4-2 именно будет. Не смотрим на то, что у нас в первом тайме было 2-2, а во втором тайме забит только один мяч в целом. Ну, честно скажу, наверное, маловероятно. 4-2 все-таки крупный счет. Португалия не такая открытая сборная, вот, чтобы так допускать. Тем более немцев с воротам. Я думаю, 2-1, вот, вполне такой реальный исход. Но Португалии? Но Португалия, да, почему бы и нет. А в ничейку? Ну, было бы для интриги, наверное, самое то. Вот, но не знаю, я смотрел матч немцев, ну такое на самом деле. Mm -hmm. вот. Поэтому португальцы все шансы, я думаю, имеются. Mm -hmm. ну, ладно, будем посмотреть. Наш прогноз 4-2. Сборная Германии проиграет на Альянс-арене. Сборная Португалии, естественно, там. А выиграет, но не факт, что с таким счетом, но и с таким счетом, то, естественно, если так еще на тотал, то можно заработать еще больше. Но мы все прекрасно знаем то, что с первого места выйдет сборная Венгрии. Игорь Белоногов. Роман Пленсков. для вас вели эту программу. Еще увидимся. Хорошего европейского футбола. Пока.